Первая популярность завершена, вторая популярность завершена, третья популярность, первые, вторые и третьи сезоны завершены. И в принципе, вы все это можете посмотреть на нашем канале, прилистывая каждый ролик, каждое это. Это первый сезон, который начался с 21 июня по 27 20, июля 2020 года. А также, помимо этого, еще и как раз... Еще и второй сезон, который начинался еще с июля месяца по август месяц. А также еще вы можете посмотреть даже еще и как раз третий сезон, который вот закончился буквально 5 сентября. И все это вы можете посмотреть именно здесь. Ну и конечно же первый сезон, второй сезон, третий сезон, это все вы можете посмотреть именно по ссылке в описании, именно здесь. Четвертый сезон скоро начнет стартовать.